Мы ехали по дороге дачи по четырнадцатому маршруту и видели такой красивый как бы лесок, рощу маленькую. Все-таки хотели пофотографироваться осень. И знаете, зашли за обочину, вон дорога. И, знаете, мы, я, по крайней мере, ужаснулась тому, что скрывала за всем этим. Посмотрите. Вот так вот. Пошли там пойдем. в этом момент, давайте, давайте не будем мусорить в своем родном городе. Да, вот это вот сниму. Смотрите. Снимай, снимай. Да. Просто это здесь непрочи... недостаточно. Ну, в количестве метров на летательном расстоянии здесь такой срач. Вот именно. Здесь лежит все абсолютно. От... Помойка. От кладбища. таких интимных средств, от да, а до просто всего. бутылок. Угу. Между прочим, это находится в метрах от кладбища, достаточно Сейчас старого. Сейчас мы вам покажем, мы там снимать не будем, просто мельком. Да, потому там, что, что это не похоже на кладбище. Да. Да. Да. Ну то есть это туда, туда вглубь, здесь лежит все это. Вот так Такая красивая природа. Давай, я тебе говорю. Для... Можно ну вот вы на видео, я думаю, увидите. Давайте не будем мусорить в своих городах. В частности, мы говорим про свой город, мы переживаем, потому что неоднократно, туда я выезжала на природу для фотосессий. Мусор везде. Не, везде мусор. Ну, то есть ужасности. У меня просто нет слов. Я пришла сюда с таким хорошим настроением, чтобы природу для паблика. И... Пришла в такое место. В глубь. мы идти, наверное, не рискнем. Потому что, ну, уже как-то достаточно эмоций, потому что первый вот, смотрите, на который мы зашли, это было кладбище 80 древнего вообще времени. Вот видите, тут кладбище, а, а рабство, тут сразу мусор. Кладбище очень старое, но там могилы практически ухожены. Практически но мы их вам показывать не будем. Да, не в этом дело. Просто мне, ребят, давайте не будем мусорить в своих родных городах, ведь каждый из вас, наверное, такого мнения, что вот, не нужно мусорить, как вы так можете. Но сами же мы бросаем мусор везде. Думаю, каждый это делал и по-тихому бросал где-то мусор. Мне, мне обидно. Давай, обращение просто ко всем сделай. Давайте не будем мусорить в своих городах, засорять природу. Для этого есть контейнера, урны и так далее. Угу. Давайте просто не будем это все продолжать. Но я думаю, убирать это особо никто не собирается. Вот Давайте хотя бы не будем ухудшать ситуацию. Потому что мусор, ну, наверное, многие знают, что мусор ну, как, уничтожается, природа очень долго ну, гниет. Особенно вот. здесь... Все от унитазов до презервативов, не постесняюсь это сказать, оно так и есть. Вот Природа вот тут очень красивая. Давай покажем этот срез с этой с дороги. Собака Собака. Тут очень много собак. А, еще своих собак, пожалуйста, привязывайте. Да, бродячек. У меня, в частности, знаете, все здесь просто за возмущает за дело. Это ваш родной город, вы тут родились, выросли. И давайте, то, любимые мои, для своего любимого города. Ведь мы, в интернете мы все такие патриоты. Мы так любим свой город, вот так его защищаем и так далее. А на деле. А на деле, что мы видим? Есть, просто все. Я хочу закончить этим видео. Давайте не будем мусорить. И если это увидит таким наш уважаемый, то пусть он. Примет меры. Хотя бы не именно этот район. Пусть он даст указание убрать помойки, убрать мусор, и природу очистить и беречь. Просто здесь есть всем На шоке. Все, взять. Всем спасибо и все, только... Всем спасибо за просмотр. Берегите свою природу.